С Рождеством святым вас поздравляю. Благодатных вам вестей желаю, Чтобы в дом пришло благословение, Люди добрые, любовь и настроение, Радости сердца чтоб наполняли, И желание, чтобы все сбывались, Счастья вам с уютом и тепло. Поздравляю вас с Христовым.